Всем привет, друзья! Это Кирилл Бетлужский и отчет за 22 число для проекта «Цель». Что сегодня мне удалось сделать для своих целей? Я наконец-то записался в спортзал, в Алекс Фитнес и был сегодня там, качал ноги. Это у меня такой шаг был к повышению мышечной массы моего тела. Что еще сегодня делал? Составлял семантическое ядро для нашего проекта по промышленному оборудованию. У нас на данный момент получается... Ну, выполнено только порядка 10% работы, ну, у меня, по крайней мере, и уже собрано семантическое ядро размером в 150 тысяч ключевых слов. Это очень-очень много. Ну, конечно, это все нужно только будет отфильтровать, чтобы оно а, остались только те запросы, по которым реально есть показы. Но, тем не менее, это уже впечатляет. А, что еще было сделано? Также... Один из проектов у меня это запуск квестов нового формата, мобильный квест-комнаты. И сегодня я общался с Сергеем, он сказал то, что дизайн комнат он завтра не скинет, скорее всего. И на производстве тоже комнату ее пока не доделали, потому что сейчас праздники и рабочие отдыхают. Но сказал то, что к 23-24 числу она уже в принципе может быть готова. Что еще, Ди короче, дизайн для этой квест-комнаты разрабатывает Дмитрий Стрижов. И по словам Сергея, он раньше работал со Стивом Джобсом. Он был один из дизайнеров, которые участвовали в разработке дизайна Apple Computer. Вот. Я не знаю, насколько это правда, но, но хочется верить. И что касается дизайна, его так делают долго, потому что его делают именно ну, настолько качественно, что, как сказал Сергей, должна произойти магия. Да, я не знаю, в чем будет выражаться эта магия. Я искренне надеюсь, что эта магия будет выражаться в заработанных деньгах с этих квест-комнат. Но очень хороший, тем не менее, получится продукт. Да, то есть, э, так как мы ориентируемся не только на заработанные деньги, но также и на э, качественный продукт. И наша задача будет вот в Москве. Э, то есть, Сергей вот запускает эти квест-комнаты в Санкт-Петербурге, а, а я в Москве. Я вот уже с несколькими торговыми центрами договорился э, для того, чтобы мы там разместились, и кто из Москвы, вы, соответственно, сможете даже прийти и ну, принять участие вот в, в квест, в этих мобильных квестах. Собственно, там, кто его знает, сейчас очень популярный формат развлечений, это мобильные квест-комнаты, в смысле, квесты обычные, квесты «Выберись из комнаты» их называют, квесты в реальности еще по-другому. Задача выбраться из определенного сюжета за определенное время, отгадывая различные загадки и головоломки. Вот. а мы разработали новый формат мобильных а, вот этих квестов они ставятся специально в торговых центрах на трафике и пользуются ну искренне надеюсь что будут пользоваться у людей кто уже проходил эти квесты обычные да они будут видеть что новый формат квеста мобильный квест-комната да интересно то есть по крайней мере мы не видим сейчас каких-то причин по которым это не должно стрельнуть и даже больше мы Наша задача вот сейчас сделать запуск и максимально масштабироваться, чтобы конкуренты не успели испортить продукт. Потому что, скорее всего, получится так, что ну, мы выведем качественный продукт на рынок и сразу начнут появляться конкуренты. А конкуренты будут делать это все в торопях, чтобы как бы ну, это понятно, чтобы занять рынок побыстрее вот и будут делать нехорошо а если они будут делать нехорошо то соответственно с течением времени будет, будут люди разочаровываться в этом продукте как сейчас производится происходит с большим количеством обычных квестов да кто знает вот и самый первый это была компания холстрофобия которая сделали очень крутые квесты и начали продавать с, с, с очень дорогими франшизами их что, мне кажется, было большой ошибкой да, Они хотели зарабатывать именно на, на продаже франшиз А не на последующих, как бы, поушали, не на последующих роялти с, с франчайзи Да, наша задача будет, соответственно Ну, как мы сейчас это видим То есть тоже продажа франшиз Но за меньшую стоимость, чтобы именно от нашей компании Мы заняли как можно больше точек свободных в Москве, и ну и в других городах. Также рассматриваем, ну, Сергей там уже свои переговоры ведет по транспортировке вот этих мобильных квест-комнат в Америку и в Европу, потому что там такого, такого нет. В общем, немного длинный получился отчет, но я искренне надеюсь, что он получился интересный, если кто-то будет его вообще смотреть. Хорошо, всем доброй ночи и желаю удачи в достижении целей.